Друзья, приветствую всех! Сегодня 9 сентября, меня зовут Максим и я проведу вебинар на тему «Матричные проекты в сообществе Века или с чего начать?». Ну, в принципе, этот вебинар будет полезен всем, для всех, кто будет входить в любой из, проект, из проектов крипто-сообщества Века, потому что мы с вами сегодня пройдем первые шаги, что же нужно делать новичку, когда он только пришел, к нам в сообщество. Сейчас я кратко э, расскажу вам о матричном проекте, от о матричных проектах, точнее, от сообщества Века, э, об их преимуществах по сравнению с другими проектами, э, как внутри нашей экосистемы, так и внутри э, проектов, которые, точнее, среди проектов, которые также матричные и представлены в интернете. Итак, крипто Века – это сообщество криптоэнтузиастов, которые идут вместе по направлению к осуществлению пазл-маркета. Это такая будет торговая площадка, на которой будут продаваться товары, продаваться и приобретаться, соответственно, за криптовалюту. А сейчас мы увеличиваем количество партнеров. Благодаря этим проектам люди знакомятся... С технологиями, с новыми, что такое там блокчейн, что такое криптовалюта, о том, как перех... переводить криптовалюту, в общем, получают базовые полезные знания благодаря проектам и также накапливают активы, которые помогут им в дальнейшем в осуществлении деятельности, когда уже будет такая более финансовая материальная деятельность. Итак, что же это за проект «Матрица золотого сечения»? «Матрица золотого сечения» – это один из проектов криптосообщества Века. Это матричный проект, который основан на принципах золотого сечения, то есть там математические алгоритмы заложены. И чем он интересен? Интересен данный проект тем, что в нем все участники… ну условно равны. Почему? Потому что данный проект имеет общую очередь, то есть человек, когда он только пришел, участник экосистемы, как только он пришел в этот проект и решил приобрести свою первую ячейку, он уже наравне с другими участвует в данном проекте, то есть он находится в общей очереди. После того, как он приобрел ячейку, он встает в общую очередь, занимает определенный порядковый номер, и его ячейка движется вместе со всеми. И преимущество по сравнению с другими матричными проектами, которые есть в интернете, вы знаете, их достаточно много, это то, что данный проект, в нем возможно работать на полном пассиве. То есть вам не обязательно приглашать новых участников для того, чтобы ваши ячейки двигались. Поэтому здесь в проекте присутствует реферальная программа трехуровневая, но нет никаких требований по тому, что вам нужно обязательно кого-то приглашать, чтобы двигаться. Если вы желаете так, в более пассивном режиме получать прибыль и развиваться в проектах, вы можете выбрать этот путь. Если же вы будете объяснять другим участникам потенциальным о преимуществах данного проекта, покажете, поделитесь своим личным опытом, и они захотят также принять участие в данном проекте, то если они зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, то вы также получите от их вкладов небольшие вознаграждения. В матричном проекте они небольшие по одной простой причине, потому что в матричном проекте идут очень-очень большие начисления сами по себе. Я сейчас немного вам о них расскажу. Итак, смотрите. Когда вы купили, вы, вы сначала зарегистрировались. давайте даже лучше так, я вам буду наглядно сейчас это все показывать и по ходу дела также рассказывать. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Итак, давайте представим, что вы новичок и вам кто-то рассказал о нашем проекте, либо вы увидели ролик в интернете и решили... Взять участие в данном, принять участие в данном проекте. Елена, я не могу включить показ экрана, потому что написано, вы показываете слайды. Если возможно, дайте мне разрешение на показ экрана. Сейчас, друзья, я вам включу демонстрацию. И с чего начинает любой участник нашего проекта? Это с регистрацией на бирже нашего сообщества, потому что биржа – это такой краеугольный камень, да, через который должны пройти все участники. Это, ну, во-первых, очень полезная регистрация, так как если вы не да, ну, до этого еще не использовали никакие криптовалюты, для вас это в новинку, то у нас достаточно, я бы сказал вот так, наверное, самое понятное, ну, для меня, по крайней мере, удобное, и, и легкая биржа из тех, которые я знаю. А я зарегистрирован не на одной бирже, но у нас для новичков созданы отличные условия. Так, сейчас попробую еще один раз включить демонстрацию. Елена, к сожалению, выбивает ошибку. Напишите, пожалуйста, в чат, в чем может быть причина, потому что мне бы неплохо показать экран, иначе с демонстрацией будет проблема. Итак, продолжим, пока Елена, наверное, что-то там осуществляет. Продолжим, пока разговор о нашей бирже. То есть первым пунктом, который вы должны пройти, это, естественно, зарегистрироваться на бирже, и я вам, естественно, процесс регистрации я вам, в принципе, показывать не буду. Он достаточно прост. Там вы должны ввести логин, пароль, email и все эти данные, которые вас просят. После этого вы попадете в меню биржи. И вот тут как раз я и хотел продолжить. Поэтому сейчас еще один раз попробую начать показ экрана. И, к сожалению, опять ошибка. Сейчас, ага, вот. Слайд ушел. Сейчас, возможно, будет работать. Так, отлично. Наконец-то запустился, по идее, показ экрана. Пожалуйста, скажите, виден ли экран? Я сейчас перейду на биржу и вернусь обратно, чтобы понимать, видно либо нет. Видите ли вы интерфейс биржи? Елена, напишите, пожалуйста, в чат. Отлично, видно. Все, друзья, значит, вот после того, как вы зарегистрировались, вы попадете в такое меню. Здесь есть пункт торги, баланс, профиль Помощь и CGC. Первым делом нас интересует пункт баланс, так как только через этот пункт вы, в принципе, можете пополнить либо ваш фиатный баланс. Вот, смотрите, надпись баланс фиатных средств. Баланс фиатных средств, что означает фиатные средства, это доллары, рубли, танге, гривны, евро и все остальные валюты, которые мы используем, национальные валюты разных стран, которые мы используем в жизни. На нашей бирже, на нашей бирже нашего сообщества принимаются рубли к пополнению. Если вы перейдете в пополнение, то вы сможете через платежную систему Payer пополнить, в которой вы должны зарегистрироваться. и также Долларовый баланс вы можете пополнить э, благодаря двум уже системам. Это Perfect Money и Payer. Выбирайте ту, которая вам удобнее, э, так как есть нюансы в разных странах, и в какой-то стране пользоваться одной удобно, в какой-то другой. Я лично использую Perfect Money, но опять же здесь э, на ваш взгляд. Итак, к примеру, вы пополняете в долларах. Нажимаете «Пополнение», переходите в закладку, к примеру, «Perfect Money» вбиваете количество долларов, которые вы желаете, в долларовом эквиваленте, которое вы хотите пополнить. Также вбиваете код с соображения и нажимаете пополнить. После этого у вас откроется интерфейс сайта Perfect Money, на котором вы должны будете внести данные, ввести ваш логин-пароль от вашего аккаунта, зайти и перевести средства. Перевод средств происходит практически моментально. После того как вы эти средства перевели на балансе у вас отобразится, у меня здесь какие-то там десяти тысячных доллара, но у вас отобразится здесь такая, такая сумма, которую вы перевели. Что же делать дальше? Далее вы должны будете определиться с проектом, в котором вы желаете принять участие. Это у нас матричный проект разделен на две части. Так как у нас есть криптовалюта нашего сообщества, которая называется ВЕК. Это основная криптовалюта сообщества. И также есть токен сообщества, он называется RAIDO. И для того, чтобы не нагружать систему и при делении, к примеру, когда делятся вековые матрицы, деление это такой процесс, когда ячейки шагают вперед, о нем я расскажу чуть позднее. В этот момент сайт является недоступным, вы не можете осуществлять на нем операции, соответственно, разделили... Этот, эту систему на две части Golden uh, Rideo для токена Райда и Golden Ratio это для криптовалюты ВЕК соответственно вы пополняете выбираете для себя либо ту либо ту криптовалюту либо токен либо криптовалюту и можно также участвовать и в Golden Ratio и в Golden uh, Rideo после того как вы выбрали в чем вы будете инвестировать? Маркетинг абсолютно одинаковый, то есть процент доходности в этих проектах одинаковый, просто разные валюты, вклад в разных валютах. Вы должны перейти на вкладку Торги. После того как вы перешли на вкладку Торги, сейчас она прогрузится, вы видите торговые пары. И здесь у нас есть USD, USDT, BTC и ВЕК, то есть это доллары цифровой эквивалент долларов, биткоин и наша криптовалюта ВЕК. К примеру, вы желаете приобрести токен Райда и участвовать в Голден Райда. Для этого вы в поиске можно воспользоваться списком и, в принципе, посмотреть весь список криптовалют, в которых которые можно торговать в паре доллар. Но так как мы ищем Райда, то мы здесь вбиваем. Сейчас перейду на другую раскладку. Мы здесь вбиваем токен RA. и вот он у нас высветился. Значит, смотрите, есть такая пара RIDO USDT. Мы переходим в нее. Так, мы перешли в нее, в эту торговую пару. И, как вы видите, у нас здесь есть окно с продажей век. И покупка век, ой, извините, райда. Неважно, интерфейс будет выглядеть абсолютно одинаковый и в веках, и в райда, и в любой другой криптовалюте, которую вы выберете. То есть, с одной стороны будет стакан продажи, как вы видите, он таким красненьким цветом выделен, и зелененьким таким цветом – это покупка. Что мы можем понять из этого меню, из этого отображения, из этих отображений данных стаканов? Нам нужно приобрести Райда. К примеру, вы пополнили счет на 100 долларов. Вы желаете приобрести Райда. У вас есть две возможности при этом. Вы можете э, переключить здесь закладку, вот, либо в Райда отображение, либо в USD. К примеру, вы желаете приобрести на 100 долларов. Вот у нас на 98 долларов продают. Вы просто можете нажать сюда на 98. И соответственно, вы сразу тогда увидите, что вы отдаете 98,61 доллара по курсу 1 298, но этот курс э, учитывают также и те цены, которые ниже, и вы получите 75 токенов райда для вашего участия. И тогда вы приобретете э, данную криптовалюту моментально, то есть нажали, и если эти э, предложения еще актуальны, если их не выкупили, вы приобретаете моментально. Также у вас есть возможность немного сэкономить, но при этом возможно придется потратить немного времени и купить это чуть дешевле. Тогда вам стоит обратить внимание на окно покупка райда. И как мы видим, если минимальная сумма продажи, 1 доллар ,289, 1 289 да, то здесь 1,26, то есть 1,26. Это сколько там? Почти 3 цента экономии. То есть, если вы покупаете большой объем, это может, кстати, сыграть ну, достаточно значимую роль. То есть, для того, чтобы нам купить райда на те же 100 долларов, но по, по более низкому курсу, мы просто нажимаем на вот этот 1.26. Это самая высокая сейчас стоимость покупки. Указываем на 1 цент, к примеру, на, точнее, там, ну, на одну тысячную цента доллара больше и показываем, что мы отдаем, к примеру, 100 долларов, и как вы видите, мы уже получим не 76, по-моему, было, а 79, сейчас я проверю, то есть так мы получим 79 райда, а так бы мы получили 76 райда, то есть на 100 долларах мы на целых три райда больше получим, но так как торги постоянно идут и цена плавает то вверх, то вниз, то, соответственно, вы можете поставить на на приобретение и, может быть, вам не продадут, кто-то выставит ордер выше вас. Поэтому, если вы желаете приобрести какое-то не а супер огромное количество токенов, то лучше его выкупить сразу из очереди продаж, и вы его получите моментально. Либо поставить в соседнее окошко и, соответственно, немножечко подождать, и пока вам кто-то продаст его. Итак, после того, как вы приобрели данный данную крипто крипто токен райда вы обратно возвращаетесь на баланс и здесь мы вот у нас баланс фиатных средств мы опускаемся чуть ниже есть баланс криптовалюты и здесь вы видите перечень всех тех криптовалют которые доступны к пополнению и к выводу кстати вы можете приобретать многие пары тот же, допустим, райда можно приобрести не только за доллары, его можно приобрести также и за USDT. То есть, если вы торгуете на других биржах, у вас есть USDT, соответственно, вы ищете здесь закладочку Tether, вот маркер USDT, нажимаете на пополнение, у вас открывается меню, в котором вы должны выбрать тип блокчейна, либо эфировский блокчейн, либо троновский ERC20 формат или TRC20. Пополняете. Ну, то есть, к примеру, я хочу пополнить трц 20 Копируете этот адрес, вставляете на биржу, либо на обменник, который вы хотите пополнить и пополняете данный адрес. Не данный, а ваш адрес, который будет. И, соответственно, к вам приходит на баланс эти средства. Только вам тогда нужно будет в торгах выбрать пару не usd-ра а usd-тера и так после того как вы приобрели usd райда вот у нас токен райда у вас отобразится здесь к примеру то что у вас будет там сколько 70 с чем-то райда теперь вам нужно перевести его в проект golden райда естественно я не буду показать вам как проходить регистрацию там все точно так же просто Опять же, указываете email, пароли, все необходимые поля заполняете. И после этого вы попадете вот в такой вот кабинет проекта Golden GoldenRide. Сегодня мы будем по этому проекту проходиться, а GoldenRatio мы трогать не будем, так как там, по-моему, сейчас идет деление. И, соответственно, мы не сможем его на данный момент посетить. Но сайт Golden GoldenRide мы можем посетить. Итак, вот вы зарегистрировались. Для того, чтобы осуществлять деятельность, вам в первую очередь нужно пополнить райда баланс. Вот видите, у меня там сколько? 0,0,5,04, почти 50 райда у меня на балансе. То есть мы нажимаем пополнить. Здесь единственное доступно к пополнению райда. Нажимаем пополнить. Вам генерируется адрес вашего кабинета. То есть, это адрес кабинета для пополнения вашего кабинета. Нажимаете Копировать. Потом возвращаетесь сюда, и у вас здесь будет, к примеру, написано там 76 райда. Вы нажимаете здесь на вывод, так как нам их надо вывести из биржи и перевести в кабинет проекта Golden Райда. Здесь у вас будет отображаться баланс, укажите количество, которое вы желаете перевести. Возможно, вы не все райда хотите переводить, а купили их еще и для участия в других проектах. Нашего криптосообщества. Если же вы все будете переводить, то просто нажимайте на все. Прошу обратить внимание на то, что есть комиссия, она составляет 0,6 Райда вне зависимости от той суммы, которую вы переводите. То есть, естественно, один токен Райда переводить невыгодно, так как вы заплатите все равно фиксированную комиссию в 0.6 Райда. Намного выгоднее переводить. То есть, чем больше вы будете переводить, тем меньше будет это. Разовая комиссия вне зависимости от объема э, переводимого райда. Вам он сразу же просчитает, сколько райда вы получите, а сюда вы как раз вставите адрес кошелька, который мы скопировали с вами в кабинете Golden GoldenRide. Введете капча-код и нажмете на вывод. После того, как ваш э, перевод будет обработан, у вас на балансе вот здесь вот отобразятся, к примеру, 76 райда. Это самое важное, что вам нужно понимать, то есть каким образом пополнить, приобрести криптовалюту, одну из двух, о которых мы с вами говорили, и также каким образом пополнить данный кабинет. После того, как вы пополните кабинет, вы уже сможете осуществлять деятельность в нашем проекте. Итак, сейчас я вам вкратце расскажу про интерфейс и мы вернемся к вам с вами. Такому общему обсуждению матричного проекта, потому что более детально, я думаю, интерфейс мы рассмотрим с вами в одном из последующих уроков, так как интерфейс с тех пор, как мы снимали предыдущие видео, у нас было и разделение сайта, точнее проекта на два отдельных подпроекта. И также на токене век и на о извините на криптовалюте век и на токене Райда. И также очень сильно изменился дизайн и расположение графических элементов дизайна. Если вкратце, то после того, как вы пополнили баланс, вы увидите у нас в Golden райда всего две гильдии существует. Райда она так и называется Райда как токен райда. Это материнская гильдия проекта Golden Raido и вторая гильдия, которая на данный момент открыта, это гильдия Ram. Также вы можете здесь увидеть количество участников, которые участвуют в гильдии Райда – это 20 почти 9000 тысяч, а в гильдии Ram ну, 21,5 с половиной тысяча и также общий объем там, циркулируемого Райда. После этого вам нужно будет, после того, как вы выбрали гильдию, которую вам понравилось, также, Елена, прошу вас, добавьте чат нашего общего HoldenRido, для того, чтобы новички, участники могли зайти в данный чат и попросить совета, либо зайти на телеграм-каналы каждой гильдии, в принципе, выбрать, какая гильдия нравится вам больше, или никто вам не запрещает участвовать и в гильдии райда, и в гильдии рам. Это даже приветствуется. Почему? Потому что гильдии разного размера, движутся они с разной скоростью, разное количество участников каждой гильдии, соответственно, будет то одна уходить на деление, то вторая уходить на деление, и, соответственно, вы будете так, ну, более планомерно, да, получать mm -hmm. вашу прибыль. Конечно, никто вам не запрещает вложить все ваши, э, осуществить все ваши вклады в одну из гильдий, либо в любой пропорции, в любую из двух существующих. Возможно, в дальнейшем будут и другие э, гильдии, так как в проекте Golden Ratio у нас их значительно больше. Но, к сожалению, на данный момент показать я вам их не могу. Также смотрите, данные гильдии отличаются не только количеством людей но также и стоимостью одной ячейки в гильдии в райда стоимость составляет 015 райда то есть 15 сотых райда а в гильдии РАМ у нас чуть чуть подороже 021 райда поэтому вы можете к примеру у вас там 76 ваших век как-то распределить так как вы знаете стоимость вклада, то, к примеру, вы решили пополам их разделить, то вы можете разделить и посмотреть, как максимально эффективно вам разделить данные, данные, ну, данную сумму, которую, которую вы решили проинвестировать. Смотрите, после того, как вы приобрели ячейку, я дальше заходить не буду, интерфейс мы рассмотрим с вами более детально в, ну, в каком-то из других видео. Сейчас я вернусь комнату нашу так остановлю показ экрана пока что итак друзья смотрите после того теперь продолжаем до да, прибыльности и обо всем остальном после того как вы приобрели ячейку она вместе со всеми ячейками занимает определенный порядковый номерами то есть они все идут один за одним и имеют четкий порядковый номер все, кто купили до вас ячейки, условно, вы их, ну, условно толкаете, да, вперед, к выходу, к прибыли. А все и текущие участники, и будущие участники, кто приобретет после вас, и ваши же собственные ячейки, купленные после первой ячейки, уже вашу ячейку условно толкают к прибыли также. Значит, как, какова прибыльность данного проекта? Прибыльность данного проекта очень большая. Значит, смотрите, у нас есть 5 э, уровней матрицы. Это x2, x3, x5, x8. Как только вы приобрели вашу ячейку, вы ваша э, матрица, да, ваша ячейка занимает одну из 20 ячеек в, в матрице. Первую свободную, которая была. Цель вашей ячейки дойти до первого места и выйти. То есть покинуть это первое место. Как только вы, вот, к примеру, с 10 места шагали, шагали, дошли до первого. И вашу ячейку вытолкнули на более высокий уровень матрицы, она из X2 переходит в X3, при этом происходит начисление на баланс ваш средств. При переходе из X2 в X3 вы получите почти 67% от своего изначального вложения. То есть вам сразу же на баланс они будут начислены и вы ну, вольны распоряжаться ими как угодно, покупать новые ячейки, выводить... К примеру, на биржу, либо переводить в другие проекты, в которых используется райда и применять там. Значит, потом ваша ячейка занимает первое свободное место уже на уровне x3 и также движется к первому месту и ее цель покинуть это первое место и перейти в уровень x5, тогда вы получите 240 процентов, то есть вы видите, что уже пройдя всего два уровня, вы получите более чем 300 процентов прибыли. Поэтому это, как бы, ну, вы понимаете сами, очень-очень выгодно. Но далее с каждым дальнейшим движением, с каждым дальнейшим пройденным уровнем матрицы вы будете зарабатывать все больше и больше. Из X5 это четыреста процентов, из X8 это восемь девятьсот шестьдесят процентов, почти 9. И последнее у нас двадцать тысяч сто двадцать, а всего тридцать тысяч семьсот восемьдесят семь процентов, то есть почти 40 тысяч процентов прибыли. Это, конечно, ошеломляюще. Некоторые говорят: да, как такое может быть? Но я вам могу сказать, что я уже в матричном проекте. Но я не знаю, уже больше года, и у меня уже закрывались и ячейки X5, и X8, и даже при том, что я участвовал в некоторых матрицах при самом их зарождении, когда матрица очень узкая, там движение идет быстрее немного, точнее, намного быстрее. Соответственно, я даже уже и X13 закрывал, был у меня такой опыт. Поэтому, друзья, все реально, все мы вместе движемся в одной очереди, Здесь нет первых и последних, так как большинство участников, и я в том числе, получив прибыль из X5, из X8 или из X13, также ну, значимую часть, скажем так, некоторые всю сумму инвести... инвестируют, это уже от вашей инвест-стратегии зависит. Я, допустим, очень часто с первых движений вообще, ну, я скажем так, до уровня X8 я вообще все реинвестировал обратно в матрицу для того, чтобы и было больше у меня ячеек и для того, чтобы мои ячейки, которые ранее, да, которые еще не вышли из предыдущих уровней, чтобы подтолкнуть также и их. Поэтому, как вы видите, все заинтересованы в том, чтобы эти матрицы двигались быстрее, и поэтому реинвест здесь будет... Очень часто и многие будут делать именно так. Но вы вольны распоряжаться вашими средствами как угодно, поэтому можете вывести все либо в другой проект, либо на биржу и продать. Это ваше решение. Поэтому вот такой вот выгодный маркетинг в данном проекте. И также, что очень важно, я вам сказал, что отличает важно от других маточных проектов в интернете. И также скажу, что же мне нравится в матричных проектах. По сравнению с другими проектами нашего сообщества с большинством, это то, что здесь вы что вложили, то и получили. То есть, если вы вложили веки, соответственно, вы получаете веки на выходе. Если вы вложили райда, соответственно, вы получаете райда. То есть, какой, какую криптовалюту вложили, такую и получили. При этом за вполне обозримый промежуток времени можно значительно приумножить свои, свои активы. И очень хорош этот проект для тех, кто у кого кто не обладает большой суммой и желает с небольшой суммы получить, естественно, подождав определенное время, не без того получить достаточно большую прибыль. Друзья, я в принципе думаю, что с таким ознакомительным уроком «Как приобрести ячейку» и каким образом пополнить баланс проекта. Мы с вами ознакомились. Далее, я думаю, там через какое-то определенное время я вам более детально расскажу, покажу интерфейс, покажу, как эти ячейки движутся в самой матрице, то есть наглядно на примере своих приобретенных матриц. А сейчас я попрошу Елена разблокируйте чат Подготовьте свои вопросы, и мы с вами пообщаемся, если у вас есть вопросы. И будем, как говорится, закругляться, и будем закругляться, потому что основную часть нашего вебинара вводную мы закончили. Можете после того, как этот вебинар отрендерится и будет залит на сайт нашего, на наш официальный сайт на YouTube, извините, канал на YouTube, а не сайт. Вы можете делиться этим видео с новичками, так как это им будет полезно, чтобы они понимали, каким образом можно пополнить биржу и каким образом им перевести в проект средства. Итак, друзья, чат открыт. Если у вас появились какие-то вопросы, прошу задавайте, если я смогу ответить, а я постараюсь. Соответственно, я отвечу и я так думаю, что мы закроем некоторые вопросы, которые у вас могли возникнуть что-то у нас тут так немножко высоковата камера настроена Сейчас чуть ниже вот так чтобы было лучше видно итак что-то я смотрю вопросов нет у матросов нет вопросов татьяна значит пишет здравствуйте максим полезный вебинар все четко и понятно татьяна я вас благодарю очень рад что вам понравилось и то, что вам было понятно. Приходите, пожалуйста, и на вебинар, в котором мы будем демонстрировать более детальный интерфейс матрицы. Друзья, хочу обратить внимание на то, что матричный проект, он хоть и существует с 11 месяца позапрошлого года. То есть, этот проект существует уже достаточно долго, но он по-настоящему рассчитан на десятки тысяч партнеров. То есть, по большому счету он сейчас еще только в начале, да и как все наше сообщество. То есть то количество участников, которое у нас сейчас, это ну, только начало пути сообщества для любого. Для некоторых сообществ это уже значимое количество людей. Я не могу сказать, что для нас это незначимо. Нет, нас уже достаточно большое количество участников. Но цель, ту, которую я вам сказал, это запуск пазл-маркета и продвижение вот этих всяких блокчейн-технологий, это требует, я бы сказал бы, ну, как минимум в десятки раз большего количества людей, для того, чтобы нас было больше. А ведь вы прекрасно также понимаете, что чем нас будет больше, тем будут более ценные активы компании. Так, Елена спрашивает. Максим, мы очень хорошо и понятно все рассказали, благодарю. Я вас также благодарю, Елена. Вячеслав, спасибо, Максим. Так, Татьяна, для новичков мы как раз то, что нужно – очень рад, что новичкам это будет полезно. Далее, я думаю, для них будет еще более полезно. Так, смотрим. Ждем Китай, пишет Руслан. Руслан, ну, я по поводу Китая, честно говоря, не знаю, так как наш сайт переведен только... Сейчас, кстати, зайдем и посмотрим, какие языки. Насколько я знаю, у нас есть русский, английский и немецкий. У нас, не знаю, у нас есть точно группа из Китая, то есть у нас есть э, группа в нашем Телеграме сообществе, там, где есть партнеры из Китая, но ну, я, честно говоря, не знаю, насколько большое комьюнити у нас из Китая, больше у нас рассчитано на, на англоворящую аудиторию, это Европа и страны СНГ, но также и другие э, континенты, пожалуйста, есть у нас партнеры из Америки, из Африки, э, не знаю, есть ли какие-нибудь северных территорий, но, я так думаю, есть отовсюду и поэтому вообще весь мир это территория любого блокчейн проекта. Очень редко когда бывают, что такие проекты локальные создаются для страны. Зачастую это доступно всем и это и есть глобальным преимуществом блокчейн проектов. Это не какой-то банк или еще что-то, что в пределах вашей страны находится. Это доступно любому человеку в мире. Поэтому если в какой-то стране идут, к примеру, да, идет экономический спад а, к примеру в более развитых либо более успешных странах идет экономический рост соответственно так как участники участвуют из разных стран и более благополучных и к примеру и более богатых стран и менее богатых у всех равные условия то есть цена никак не отличается от криптовалюта она для всех одинаково приобрел и принимаешь участие и также После того, как сообщество увеличится, а вы понимаете, что криптовалюта, она ограничена количественно, поэтому чем больше будет этой криптовалюты, любой по сути, не только нашей, вообще это относится ко всей криптовалюте, то есть чем больше у людей на руках криптовалюты, чем больше людей холдят, тем меньше людей желающих продать данную криптовалюту и тем выше ее цена для тех, кто приходит для новичков. Роман спрашивает вопрос: такой когда можно будет завести деньги с карты на Coin Galaxy? Роман, это вам нужно будет посетить чат нашего нашей биржи и задать этот вопрос там, так как или напишите в службу техподдержки, так как я просто не владею данной информацией. Вроде как обещали подключить какие-то шлюзы, но как вы видите, пока что работает только Perfect Money и Payer и пополнение криптовалютами. Татьяна спрашивает, новая гильдия Нарайда была анонсирована ранее, подскажите, она будет в ближайшее время? Татьяна, смотрите, такой информации у меня нет вообще, по изначальным анонсам она должна была бы быть уже, по идее, но все это на рассмотрение, понимаете, администрации, то есть они видят нагрузку на проект, если проект развивается быстро и активно, то есть смысл вводить еще э, новую матрицу, так как но, э, новую гильдию, так как новые гильдии всегда вызывают всплеск интереса активности э, к проекту. Но если активность умеренная и в принципе хватает, то есть э, тех гильдий, которые существуют на данный момент, то можно продолжать развивать их, потому что новички, которые придут, они вряд ли будут вкладываться только в новую гильдию. Потому что всегда в начале, как только жизненного цикла гильдии, идет очень быстрое движение, а потом оно замедляется. Так как, понятное дело, все хотят попасть как можно быстрее, а потом, ну или тут, конечно, зависит от средств. Потому что есть еще и ограничения обычно на старте. Нельзя купить любое количество ячеек, можно купить, там, допустим, одну, две, либо три ячейки. Поэтому активность в всегда выше. Роман говорит, благодарю, Максим. Ну, друзья, я смотрю, что вопросов нет, поэтому рад был вас видеть. Приглашаю вас на мои вебинары и все вебинары в нашем сообществе. Они все очень полезны. Мне, допустим, очень сильно нравятся, особенно наши биржевые вебинары вообще. Максим Юдичевых их отлично проводит, всегда интересно. И, друзья, если вы хотите научиться торговать на бирже, на нашей, либо на каких-либо других, Пересматривайте вебинары, особенно биржевые. Там много полезных лайфхаков, подсказок для новичков. Потому что вебинар и мой сейчас больше настроен на новичков. Я даже вам вот сегодня рассказал, каким образом можно попытаться немного сэкономить и получить больше актива, чем если его просто выкупить из стакана на продажу. Стакан ⁇ это, да, вот это вот графа, в который люди продают. Но у наших биржевых вебинаров там еще больше интересных лайфхаков. Поэтому посещайте, смотрите вебинары по заинтересовавшим вам проектам. На этом, друзья, все. Останавливаю запись. Надеюсь на новую гильдию. Конечно, я так думаю, она обязательно будет, друзья. Поэтому всем благодарен и до встречи. Пока-пока. Так, друзья, я запись остановил.